Слова ранят, слова убивают. Эмоциональная боль, а не физическую агрессию предпочтут многие женщины в большинстве случаев, для причинения вреда мужчине. Это легче, чем буквально убивать, и получить отпор или срок заключения проще, чем заниматься отравлением. Хотя и этот способ, вероятно, весьма популярен. Эмоциональная боль длится дольше и часто причиняет боль более сильно, вплоть до физических последствий. Эмоциональное насилие не всегда заметно окружающим, его жертва вероятнее не получит поддержки и своевременной помощи, а женщина в свою очередь с легкостью отвергнет обвинение например сыграв удивление. Особенно в случае не столь явных нападений как крик. Порой такие садистки годами изводят близких мужчин оставаясь нераскрытыми несмотря на серьезные последствия их деятельности. В некоторых случаях жертве такого насилия даже не поверит и женщинам может остаться совершенно ненаказуемой уголовно. Ведь это женский тип насилия и убийств, которые практически не наказываются. Очаровав окружение она может даже добиться порицания жертвы за ее жалобы. Речь про обычных женщин, не наслаждающимися такими деструктивными расстройствами как нарциссизм или деспотизм, которые и вовсе способны превратить тыл мужчины в ад, при этом снаружи всем отыгрывая заботливость и любовь.